Здравствуйте, я с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре большой набор инструмента. Это новинка от компании Top Tool. Артикул товара AI 130 to Набор на 130 предметов. Очень хорошая комплектация в этом наборе. Дальше мы ее рассмотрим. Материал изготовления хромбанадевая сталь. Также здесь э, используется и хромбанадевая сталь. Дальше инструмент буду показывать. Поставляется ящики из картона. Это упаковочная коробка. Здесь перечисляются плюсы данного набора. Ну, на английском языке. Производится набор на острове Тайвань. проложится между двух крышек из пололона и начнем мы с трещоток трещотки в наборе на 72 зуба Две, два рабочих квадрата 1 четвертая дюйма и одна вторая дюйма рукоятки полностью пластик каждый инструмент в наборе, каждая единица имеет номер по каталогу на рукоятках Надпись ⁇ Топ-тул ⁇ сделана не краской. Это полностью отлита рукоятки вместе с самим логотипом. То есть он не будет у вас стираться. Длина трещотки под 1,2 дюйма 270 мм. Маленькая трещотка 145. Трещотки с круглым переключателем. Право влево. И также быстрый сброс фиксация головки. В наборе два воротка, это шарнирный, 350 миллиметров, здесь э, сама часть шарнирная на винте, то есть тоже она заменяется, если вдруг поломается, но это маловероятно. И Т-образный вороток, длина 250 миллиметров, два воротка в наборе. Так, Далее, две свечные головки. Свечные головки не на резинках, здесь идут на магнитах, что гораздо удобнее. Головки на 21 и на 16 мм. Два набора г ключей. Ключи торкс и шестигранные, по 9 ключей в каждом наборе. Сама эта часть открывается. И перечисляется, на самом холдере перечисляется э, размерная сетка данных ключей. Два набора Г-образные ключи и ключи Torx. Молоток вес 500 грамм, длина 320 миллиметров. Рукоятка деревянная. Так, набор выколоток из зубил, здесь у нас указывает производитель CRMO, то есть, хромо-лиденовая сталь. Так, дальше, два кардана. Карданы скреплены на заклепках здесь, для подвода мест. Далее, магнит, ручка магнитом, общая длина, в развертанном состоянии 650 мм. Попробуем мне что-то взять. Вот, пожалуйста. Так, дальше удлинители. Под 1,4 дюйма у нас 4 удлинителя. Один стандартный у нас идет 150 миллиметров, другой гибкий 150 миллиметров, далее 75 миллиметров и самый маленький удлинитель идет 50 миллиметров шаром. То есть вы можете работать ним, сейчас наденем головку и работать можете под углом, видите как он ходит. Это очень удобно трудноступном месте можно подлезть под углом открутить так далее т-образный вороток еще один не показал это т-образный 1 четвертая дюйма под маленький квадрат Вот большой 3 квадрат у нас два воротка т-образный шарнирный и один вороток 1 четвертая дюйма под маленький квадрат так далее набор бит Биты 1,4 дюйма, которые идут уже с переходником прессованные общее количество 11 штук. Размеры здесь, э, вернее, типа размера это торксы и шестигранники. И имеем 3 биты под 1,2 дюйма. Вот такие вот большие. Три шестигранные биты. Это 12, 14 размер и 17. Так, что еще у нас в нижней крышке? Набор головок. В наборе шестигранный профиль головок. Короткие головки. И головки длинные. Начнем мы с коротких головок. Так, самый маленький размер. сейчас. Самый маленький размер в наборе. Это на 4 мм. Шестигранная. Под вот маленькую трещотку. И самая большая головка в наборе на 32 мм. 6 граней. Вот этот ряд идет. Короткие головки шестигранные. И головки длинные. 5 штук у нас под четвертую дюйма. Вот ряд. И э одну вторую у нас 7 головок самая большая у нас самая большая в наборе на 19 миллиметров длинная далее верхней крышки набор отверток общее количество 6 штук 3 шлицевые и 3 отвертки крестовые у нас идут с магнитным, с магнитным наконечником. Плещи переставные, длина 250 мм. Рукоятки с пластиковыми накладками. Кусачки 160 миллиметров и пассатижи 180 миллиметров и большой набор комбинированных ключей общее количество 19 ключей 6 миллиметров у нас самый маленький ключ так, и самый большой на 32 миллиметра. Видите, они не полностью прямые. Они идут с рожком, немножко загнуты вниз. Личная полировка ключа. Логотип ТОП Тул. 32 миллиметра. Ну и код товара. Тику. 32 миллиметра самый большой ключ. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 ключ, далее 30 и 32. И набор разрезных ключей. Общее количество 5 штук. Вот, ключи для трубопровода еще называют их. Размеры 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Это ключи разрезные. Так, теперь попробуем закрыть крышку. Посмотрим, выпадает ли у нас инструмент из своих ячеек. Сейчас хорошо зафиксируем все. Все держится на своих местах. Материал затовления хром ванадео стать. Кейс состоит из двух частей, соединяет две крышки пластиковые, зависа широкая, запирание набора на 4 пластиковые защелки. На верхней крышке у нас топ-тул, Tool, Professional Tool Set. Габариты самого кейса ширина 58, длина 50. Высота 9 и вес набора 15,5 килограмм. Такой вот большой, с хорошей комплектацией набор инструмента. Напоминаем, за подписку на канал вы получаете дополнительную скидку на данный инструмент. И также на TopTool у нас действует бесплатная доставка инструмента. Ставьте лайк. Спасибо за просмотр. До свидания.